Как назвать ребеночка, чтобы родился счастливым? В этом году половина года очень хорошие имена на букву на букву Т, на букву У, на букву П, на букву Т, и на букву У. Во второй половине на букву У, на букву Е. Вот так.